Привет всем, вот уже три недели, как я владею э, медиа модом для GoPro 8 и, и уже выявились какие-то недостатки этого мода, появилось больше информации в интернете и я вам все расскажу обо всем и по порядку. Я вчера случайно на YouTube наткнулся на видео одного англичанина, где он рассказывал о том, как устроено внутри этот э, GoPro Media Mod. и он дал ссылку на сайт, который поделился этой информацией и эту ссылку оставлю внизу под видео в описании так что вы должны знать за что вы платите и что вы получаете взамен за ваши деньги от GoPro мои полные тесты Media можете посмотреть по ссылке наверху ну а мы коротко пробежимся, напомню, как записывает звук при включенной ветрозащите, при автоматической ветрозащите и при отключенной ветрозащите. Напомню, мои прежние тесты я проводил всегда при включенной автоматической ветрозащите. Теперь ветрозащита включена постоянно, GoPro 8 и Media мод при включенной постоянной ветрозащите и вот теперь я включил автоматическую ветрозащиту это значит что камера автоматически обрезает какие-то частоты и ветерок подул побольше чуть-чуть вот так вот записывает gopro 8 MediaMod на встроенные свои микрофоны в режиме стерео вот так вот записывает мод gopro 8 с выключенной ветрозащитой вы должны слышать шумы ветра, а я выключусь медленно, и вот так вот вы слышите, какой звук записывает GoPro 8 Media Mode при выключенной ветрозащите. Как вы поняли, с отключенной ветрозащитой этот Media Mode записывает звук совсем плохо и откуда ему записывать хорошо этот звук, как ему бороться с ветром, если там поролончик для ветрозащиты стоит только э, примерно 4 мм толщины, откуда ему бороться с ветром. В меню Глупро говорится, что здесь есть стереоражим, э, но как он может быть стерео, если... Оба микрофона на медиамоде направлены в сторону и один рядом с другим, там через миллиметров 6-7, откуда у него может быть стереозвук, если, если микрофоны оба направлены в одну сторону. Другое меню говорит, что есть фронтальный микрофон и задний микрофон. Да, они э, передний и задний микрофон, но они не отличаются никакой. Э, перегородки или чем-то они просто-напросто стоит один от другого рядом на упаковке gopro говорит что это очень высококачественные э... ok google на упаковке GoPro утверждает, что здесь стоят два высокопроизводительных направленных микрофона. Да, они направлены, но они направлены оба в одну сторону, если мы снимаем так. Они направлены оба в эту сторону, если мы снимаем так. Они будут направлены оба в эту сторону. И что здесь есть в меню правый, то есть передний-задний микрофон. Это только э, считается их месторасположение э, в этом медиамоде. Один стоит здесь, а другой стоит здесь. И они никак э, между собой не перегорожены. Так что они записывают тот же самый звук, одинаковый, что, что я бы снимал и на передний микрофон, что я бы снимал и на задний. Э, Почему-то они говорят, что это стерео. Стерео это когда микрофоны направлены в разные стороны и они э, собирают э, звук э, с противоположных сторон. Вот, например, смотрите вот этот Олимпус микрофон. Один микрофон направлен в эту сторону, а второй микрофон направлен в другую сторону. Так это считается стерео режим, а не то, что здесь оба микрофона направлены в одну сторону и по меню GoPro. Э, они это называют режимом стерео. Да, тут передний задний микрофон, но, но это ничего не изменяет, так как они, опять же, не направлены вперед или, или назад. Они оба стоят рядом и они записывают оба через эту большую решетку. Они записывают одинаково звук, что спереди, что сзади. Так вот, я считаю, этот медиамод выполняет функцию только разъема для 3,5 мини-джека. С дополнительными микрофонами можно записывать хороший звук, но с медиамодом хороший звук будет только условно хорошим звуком. Так вот, такие мысли. И еще, пользуясь случаем, хочу спросить у пользователей э, компьютеров Mac и, и GoPro 8, когда вы подключаете GoPro 8 на, на компьютер, как у вас э, отображается, э, подключается ли э, GoPro 8 для э, передачи файлов? У меня вот, как вы видите, автоматически подключается Quick, но... Но SD-карточки файлы не видят. Так вот, Final Cut видит сразу. Вот видите, файлы видят. Но э, Quick, пожалуйста, файлов не видит. Я э, много времени провел на чате с GoPro аля инженерами. Пока я им не объяснил, что это Каталина, не, не, не все понимали. У меня был чат с несколькими э, инженерами. Так, э, они мне посоветовали поменять компьютер. Другой посоветовал сделать ресет USB. Это еще умный совет, но, но когда сказал, что другой сказал, что тебе надо поменять компьютер я ему сказал ну это было все в чате я ему сказал, ты что парень шутишь и вот э, потом как бы я объяснил ему в чем проблема, что это Каталина э, не, не дружит с, с GoPro э, чем-то э, он сказал мы эту проблему знаем мы э, работаем над этой проблемой но уже примерно примерно месяц, как они эту проблему знают и как они работают над этой проблемой, но, но ничего так и не, не сделали. Так вот, еще об этом медиамоде. Кто думаете, покупать этот медиамод, он стоит недешево. Я нашел сравнение в интернете. Этого медиамода и, и старого э, переходника для микрофонов GoPro 5 э, его э, с, пи, с пятерки до восьмерки. Так мне показалось, что на том же микрофоне народе э, старый э, переходник записывает звук лучше, чем на этот медиамод. Я тоже добавлю э, ссылку в описании. Про это видео и вы посмотрите убедитесь сами так ли или нет я прослушивал все в наушниках и мне показалось что старый этот переходник работает немножко но но лучше так вот подумайте нужен ли вам он этот медиамод он стоит дорого по моим деньгам он стоит почти 80 фунтов по моим деньгам старый переходник для микрофона пятерки-восьмерки стоит 50 фунтов. Так может лучше купить старый и заодно клетку. И иметь звук немножко лучше. И так, и так этот не будет использовать, чем, чем записывать, покупать дороже и иметь только как бы как бы клетку, но э, с возможностью подключения каких-то проводов к ней. Так что на сегодня все. Э, кому видео понравилось или было полезное, ставим палец вверх. Нажимаем на подписываемся. И до следующих встреч. Чао, пока.